Всем привет! Это Универ Ньюс в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета в ближайшие несколько минут. В КФУ продолжается раздача продуктовых наборов для студентов. Ученые КФУ планируют уже в мае создать тест на коронавирус. 22 апреля отмечается 150-летие Владимира Ильича Ленина. Лицеи КФУ вошли в топ-100 по конкурентоспособности выпускников. Рейтинговое агентство «Райкс Аналитика» составило ежегодный рейтинг, ТОП-100 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг отвечает на вопрос, в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Для этого количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения, в лучшие вузы делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. В ТОП-100 вошли лицей имени Лобачевского и IT-лицей Казанского федерального университета. К другим новостям. В мае 2020 года любой желающий может сдать тест анализ на антитела к коронавирусу. Несколько лабораторий по всей России трудятся над созданием подобного теста. В Казанском федеральном университете первый лабораторный образец уникального теста планирует получить к концу недели. Все подробности далее. Многие средства массовой информации активно пишут о том, что ученые Казанского федерального университета занимаются разработкой тестов на определение заболеваемости коронавирусом. 21 апреля профессор Альберт Резванов дал интервью для телеканала «Универ-ТВ». Казанский университет в общем-то, вот как раз очень активно подключился к этой тематике. и Мы разрабатываем как стандартную технологию, так называемый иммуноферментный анализ или ИФА, но для этого анализа требуется специализированная иммунологическая лаборатория.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 в Казань. Напомним, в Казанском федеральном университете группа профессора Альберта Ризвинова продолжает заниматься разработкой вакцины от коронавируса. Подробнее о разработке рассказано в интервью программы. Полностью ее можно посмотреть на телеканале Универ ТВ 23 апреля и на нашем YouTube-канале. Диана Желенкова, Универньюз. В КФУ продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся на самоизоляции в общежитиях. На прошлой неделе студенты получили продуктовую помощь, состоящую из картошки, продуктов первой необходимости и бытовой химии. В этот раз набор слегка изменился. Были добавлены курица, сливочное масло и консервы. Все подробности далее. В пакетах у вас есть мясо, есть масло, уберите в холодильник. 14 апреля указом ректора Ильшата Гафурова была организована акция по раздаче продуктовых наборов иностранным и иногородним студентам Казанского федерального университета, оставшимся в общежитиях на время самоизоляции. На прошлой неделе обитателям общежития раздавали картошку, макароны, крупы, чай, масло и бытовую химию. В этот раз продуктовый набор сильно изменился. Добавили мясные продукты, также добавилось сливочное масло, это очень полезно. Вот. Ну и в целом он стал более разнообразным, там стали продукты, которые долго не портятся, это тушенка, насколько я помню, но сам я еще не смотрел. А, еще помню, был чай. Но в целом идея здравая, и спасибо Кафу за это. Мясо появилось, гречка, масло, да, сливочное, в тот раз растительное было, вот раз сливочное масло. Курица, сливочное масло, тушенка и пряники ⁇ это основные изменения продуктовых наборов для студентов по сравнению с прошлой неделей. Однако это не окончательный перечень товаров. Продукты будут меняться еженедельно. Помимо продуктов первой необходимости, студентам также раздавали картошку. По словам некоторых, продукты у них остались еще с прошлой недели спасибо. вы где Спасибо. Напомним, ранее ректор Ильшат Гафуров заявил, что подобные наборы будут раздаваться иностранным студентам на протяжении всего режима самоизоляции. Также он отменил плату за проживание в общежитиях в этом месяце и снизил стоимость товаров в магазине деревни Универсиады на 50%. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов оставшихся в общежитиях на самоизоляции в это непростое время. Лев Диденко, Алексей Румянцев, Универ Ньюс. Не знаешь, какие блюда можно приготовить из продуктового набора, поставленного по акции благотворительности университета? Тогда следующий сюжет специально для тебя.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 с рисом и с картошкой. Вот лук должен стать таким, золотистого такого цвета. Высыпаем в один чан.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 22 апреля исполняется 150 лет одной из самых интересных фигур 20 века – Владимиру Ильичу Ленина. В августе 1887 года он поступил в Казанский университет, а уже в декабре был первый раз арестован и исключен за студенческие волнения, после чего выслан из Казани. О том, какую роль в жизни Ленина сыграла Казань – наш следующий сюжет.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 Это его было первое открытое участие в таком неповиновении официальным властям. За актовым залом, а ныне императорским, находится мемориальная аудитория номер 7 с сохранившейся партой студента Ульянова. Облик этой аудитории восстанавливал историк Григорий Вульфсон. Стоит отметить, что она вызывает наибольший интерес среди всех посетивших Казанский университет иностранных гостей.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 Продолжайте оставаться дома и смотрите на социальных сетях. До новых встреч!